Привет! Сегодня я вам расскажу, как стать Старплатиной. Для начала возьмите медвежий нож-градиент завода. И именно градиент ведь Старплатина любит радугу. После этого посмотрите на люстру и начните кидать в нее макароны сосисками. Потом она разозлится и пнет вас в галактику. Там вы встретите стрелу. Сделайте из нее шампур и сделайте шашлыки. Придет Старплатина на запах, достаньте нож, и после чего скажите ему, что я знаю все наперед. После чего вы станете крутым, Джонни.